Друзья, у меня новинка. Хотел похвалиться. Смотри, какое красивое мясо я нашел. И сразу же в мыслях возникло покуситься на святое. Сделать суджук. Но ну, так как я, собственно, не житель Закавказья, я сделаю суджук рязанский. Купила мясо сегодня, а суджук я буду делать завтра. Завтра я его сделаю, а попробуем мы с вами его через месяц. Примерно к 23 февраля, ну, может быть, к 8 марта, у кого как пойдет, да? То есть мы начинаем сезон «Давайте вялить вместе» 2023. Уже три года подряд мы его <свят> ведем, да, и вялим, и сушим, и все, и все остальное. Сужук это сушеная колбаса. Здесь все по-быстрому. Здесь, в принципе, для начинающих, наверное, это идеальный вариант для того, чтобы сделать первый шаг. Единственное, что там нужно сделать, это вот подключить колбаску, ну чтобы она была такая похожа на суджук, и вам нужна для этого будет жирная говядина. Вот она у меня есть, я надеюсь, вы ее такую же и найдете. Я ее искал и для суджука, и для нашего нового обучающего мастер-класса онлайн для того, чтобы люди могли представить, какая должна быть говядина. И в этих мастер-классах мы с вами будем разбирать, как выбрать мясо, но это чуть позже. Это пока я спойлер говорю. Все, завтра делаем колбасу, и через месяц мы с вами увидимся. До встречи. Хотел делать стейки, но, мне кажется, суджук сегодня актуальный. Удовольствие. Колбаски наши готовы, мы их с вами связали плотненькими, пругими, нормальными, да? дальше, если у кого-то получились пустоты, поры, да, можно подстриковать. штриковка это когда ты прокалываешь тоненькой иглой, ну у меня почти тоненькая игла, можно, вот, нормально сделанный фарш, запечатать любую дырочку. Дальше что мы делаем, так как фарш у нас еще не соленый, мы должны все-таки его просолить. Поэтому в холодильничек на трое суток можно сразу приплющить их, немножечко, потому что они еще, ну, они плотные еще, да. А вот когда уже потом подсохнут, их можно уже сильнее приплющивать. Значит, три дня в холодильник при плюс 2 градусах, холодная так называемая ферментация. А потом уже вывешиваем на балкон, на любом сквозняке и спокойненько... Первые трое суток она у вас подсохнет, потом вы подплющите чем-то хорошо, так достаточно, ночку там, например, да, ночь подплющили, потом утром снова вывесили на балкон. И таким э, способом подплющивать раз в три дня нужно, то есть три дня повисел на балконе, на сквозняке, подплющил доской какой-нибудь, просто вот, просто подплющить. Она же, э, оболочка ведь ослабнет, но ну, сама колбаса станет менее, меньше в диаметре, она хорошо плющится. И таким способом три цикла по три дня, и вы, в принципе, выйдете на стандартную форму э, плоской э, колбасы, э, суджука, да, плоского суджука. А потом уже просто сушите, как пойдет, потому что э, этим плющением что вы делаете? Вы брак убираете. Брак – это когда сверху фарш присох к оболочке, а внутри у него дырки, поры. Полости. Вы их сплющиваете и ускоряете сушку. По сути, вот все, весь принцип этой вот, этого плющения в этом суджуке. Люди мудрые, люди уже давно с этим работают, да? Поэтому если мы быстро сушим, не соблюдаем условия вялени, тогда у вас получаются поры, дырки внутри батона. Ну, сплющите их, и будет у вас суджук. Тоже можно, да? Получился брак, сделай его там колбасками гриль, и все. А, получился брак в вялении, ну, сделай его суджуком. Тоже можно. Все, увидимся с вами через месяц. Я надеюсь, что у нас, у нас все получится. И главное, не читайте Википедию. Там написано с грубой ошибкой про вяление. Вот залезьте, посмотрите. Там вялит на солнце и на ветру. Но это не вяление, это сушка. До встречи.